Все сердце в груди еле, -еле И душа заплутала вам горе, И не бывал я, друзья, в Пуршавеле Значит, зря я живу на земле. Это не просто французский поселок, Это не просто деревня в горах, Это начало начал среди елок, Пуп земли и етический ах. Вот в Париже я делал эту песню, французы были два. они случайно зашли на концерт авторской песни, их не выпустили. И сразу водки налили. Я потом говорю, вот, вы знаете, что такое типа парле, этический ах, они говорят, ну-ну. Тёмные люди. Куршавелии пьяные и сыта, Из него не видать Колымы. Там российская наша элита Отдыхает во время чумы, Зажигают по полны ребята, а Обух тюрьма и с ума, Потому как мы все азиаты, Потому как наскущая тьма. Ну а вдруг опустеют стаканы, И совсем не останется гор. Переедем мы в жаркие страны, Где над морем кричит прокурор. А пока капиталы на месте, А пока и здоровье ништяк. И курш, а ведь с куршка, и вместе Щиплет курсок ламурный цык Ох, пришла наша Дунька в Европу И придет еще тысячи раз И натянет в Европе рачкову Свой похмельно негнущийся глаз И пройдет все преграды и мели Наш богемно народ И запомнит в родном Куршавеле Свой последний вселенский поход а она, товарища Заблюдатели счастья и на блог как сахамаластия Напишу города Буршавель Напишу города Буршавель Наши русские подумали, чему бы это? Возвращение волгоградской делегации из Италии. Подкорка забита на усерда. О, понятно. Да, жить в обществе невозможно, не посылая это общество. Только для себя.